Присела на скамеечку в парке. Сегодня суббота, 30 января. Думаю, что слышно даже шум моря. Я тут недалеко от моря, метров шестьдесят. Ну, сейчас немножко отдохну, пойду. Сегодня снег. И немножко скользит. Но настроение не знаю почему-то. Не то не с. Немножко грустно. Грустно о а завтрашнем дне. Не хотела бы, чтобы завтра случались разные неприятные штуки. Но они ведь случаются почти каждый день, и даже независимо от 31 января 2021 года. Но все равно всем хочу сказать приятного доброго дня январского. Пусть все завтра будет хорошо. Удачи!